Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и я взял однонедельный отпуск, чтобы дать вам как можно больше времени, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну и, соответственно, сегодня я подведу итоги розыгрыша на Хэллоу 2. Погнали. Мы погнали выбирать победителя. Итак, заходим на сайт, вставляем, загружаем наш видеоролик и смотрим, кто же победил. Итак, DGS, поздравляйте с победой, в целом оставь комментарий под этим видеороликом, я с тобой свяжусь, я там тебе твою игру. Итак, сейчас хочу рассказать, что будет происходить дальше на моем YouTube-канале. Ну, во-первых, я немного отойду от тематики Hello Neighbor. Я хочу заниматься не, но... не только Hello Neighbor, а другими играми. Не знаю, как вы это оцените или не оцените и так далее. Просто буду заниматься помимо ХН, ФНАФом там, допустим, тем же самым, Фолгайсом и так далее, КС-очком, и другими играми. Просто только Hello Neighbor немного на DL, понимаете? Сейчас ничего более интересного по Hello Neighbor я рассказать не могу. Да, я знаю то, что там есть Сливы различные, которые разработчики копались Джок, Лекс копался Все копались, все это уже знают Я не тот человек, который хочет рассказывать одну и ту же информацию По миллиону раз Поэтому, соответственно, просто предсказывать то, что рассказали другие Я не буду Как будет что-то появляться интересное по Hollow Neighbor, обязательно будут видеоролики Соответственно, есть видеоролики, которые у меня уже есть готовые по Hello Neighbor, которые будут загружаться периодически. То есть, у меня будет канал как выглядеть. Я буду выходить там, допустим, видеоролик по FNAF, видеоролик по Hello Neighbor, по Full Guys и так далее. То есть, Hello Neighbor будет все так же выходить, но уже то есть, не каждый видеоролик. То есть, у меня канал немного отходит от всей тематики Hello Neighbor. Он становится просто игровым каналом. Ну, соответственно, все новости на сегодня. Всем удачи, хорошего настроения, поздравляю победителя. Всем пока.